Надежда, здравствуйте, вас слышу. Как меня слышно? Слышно отлично, а меня? Великолепно. Какая вы, какая вы яркая, красивая женщина. Спасибо. У нас кто-то еще стучится. Рита, может быть, она собиралась прийти. Нет, постучались и передумали. Мы можем остаться с вами в одиночестве, как знать. Может, никого не будет. Тема есть? Поболтаем, помолчим. Ну, сего... может, продолжение сегодняшней темы. А что было сегодняшней? Вы ну, звоните. по поводу вот для чего мы тогда все-таки вот в наше тело рождаемся? У вас на этот счет есть? Твоя версия. Ну, как вот я думаю, что, наверное, вот. Душа хочет, вот как правильно сказать, а, наш ум это глаза души, и она хочет посмотреть, познать, как бы себя проявляя, все вот эти чувства, душа. прожить. Душа. Но есть что-то, наверное, больше вот, вот этот вот Бог или как вот создатель, тогда, опять-таки, идет разница, да, душа и создатель вот эта энергия общая. Разница, как-то у меня вот между, эти вот пазлики, а? Энергия между кем или чем? Ну, как вот я представляю, что есть а, вот эта вот пустота, да, из которой все создается. И тогда получается что? Это получается, что вот эта душа как отщепенка в тело, да, приходит? Или это часть этого большого? Вы только что сказали очень важную фразу. Из пустоты все создается, как из большого взрыва, да? Все вокруг. Да. да. А вы не думали над тем, что, возможно, всю пустоту и осталось и ничего не создавалось? Тогда все упрощается, верно? Что тогда искать, если все пустота и все покой? Кто что создавал? Но это так. так. Но, но я же вот чувствую, я, я вижу чувствую. вас, я чувствую себя. Да. И это все пустота. Назовите это пустотой. Вам станет проще. Вы не хотите называть, ум не позволяет ум говорит, что пустота это отсутствие я. Это меня нет. Я не чувствую, я не вижу, я не слышу, меня не существует. Это отсутствие всего. Это и не тьма, и не свет. Это просто пустота. Ум, конечно же, говорит: нет, нет, нет, нет, нет. Такая концепция меня не волнует. Мне неинтересно. Я вот живая. Я хочу любви, внимания, ласки, денег, заботы, жить много лет, счастливо, детей, внуков, правнуков и так далее по списку. Пальчики можно загибать очень долго. Тогда а, сама конструкция а, пустоты здесь уже не подходит. Мы начинаем уже рисовать что-то другое. Так, подождите, значит, это не пустота. Давайте назовем это покой. О, покой вроде бы как ближе, вроде бы как понятнее, вроде интересней. Но потом вступается наша физиология, наша психология и физика, и биология, и метафизика, все, все налепляется в такой огромный шаг, и мы понимаем, черт побери, уже и покоя-то нет, наверное, что-то другое. Давай ум, ум опять продолжает искать, он ищет, ищет он находит что-то новое, потом ум, ум несет это тело на какую-то практику, на встречу с каким-то мастером или не мастером, каким-то профаном, или огромным специалистом, психологом, психотерапевтом, парапсихологом, космоэнергетиком. Он ходит, ищет, ищет, и все верит в то, что рано или поздно найдет, а потом приходится времени какое-то озарение. И он говорит, елы-палы, я что-то понял сам. Начну или свою собственную практику, или придумаю какую-то свою линию, или напишу книгу, а давай буду собирать семинары, а может, я вообще закроюсь где-то в религии, в себе, в каком-то духе, и придумаю что-то новое. И поезд на этом не заканчивается. Вы начинаете испытать. Вас понесет в одну церковь, в другую религию, в третью будете ходить, ходить, а все будете ходить вокруг себя, потом придет настанет какой-то момент, у кого-то рано, у кого-то поздно, у кого-то вовремя. И он говорит, ходил-ходил, искал-искал, оно все есть. Я ничего из этого не выдерну, не добавлю, не убавлю, не прибавлю, ничего нет. Мой ум может выдумать массу всевозможных небылиц. Прибавляя, налепляя эти пазлы, И вы со временем будете понимать, что вы уже на готовую картину налепляете свои пазлики. Он перестанет липнуть один, второй, третий. А потом, когда вы это все труханете, скажете, надежда елки ёлки-палки, что ты делала? Там есть картина, там же все есть». И она даже не спазла составлена, она целая, единая, красивая. А я лепила, собирала, подбирала. Возвращаясь назад к сказанному, вы уверены, что мир это больше, чем покой или пустота? Потому что глаза видят, уши слышат, тело реагирует, чувствует. На все вокруг, на ощущениях, mm -hmm. на, на тактильностях, на, на понимании, на визуализации. А, и мы понимаем, что мир, как мы думаем, как мозг уверен, что мир гораздо больше шире всего того, что пишут, говорят, или всего даже того, что мы видим. Допустим, человек, допустим, человек незрячий, или всю жизнь был незрячий, или вот по какой-то ужасной случайности вдруг ослеп. Тот, который не видел никогда. Он мир представляет по-своему. И со временем понимает, что он огромный, что он классный, что он прекрасный, он в него верит, он его любит, но он больше его понимания. Тот человек, который когда-то видел, я не туда смотрю, я должен смотреть туда. Тогда получается, я разговариваю с вами. А я смотрю на вашу картинку и не смотрю буквально в камеру. Получается, что я говорю с картинкой. Э, не знаю, я даже я слушаю, поэтому даже не понимаю, так куда вот, вы смотрите. Так вот, тот человек, который ослеп вот-вот, совсем недавно, год назад назад, 10 лет назад, он помнит эту картину мира и говорит, его мозг, ну как же так? Сейчас я вижу десятую долю того, что есть. Я, возможно, где-то там проблески какого-то света. Я ничего не реагирую, ничего не понимаю, ничего не вижу. Мир оборвался, обрушился. Теперь что я воспринимаю? Это тактильность, шумы какие-то, ощущения через тело. И он говорит, что мир гораздо больше того, что я видел. И даже и слепой, и зрячий, и, и молодой, и пожилой, и в любом возрасте будет всегда говорить, что, ну, елки-палки, но ну, есть что-то больше того, что есть. Есть огромное количество чего-то, я что-то могу понять, мне что-то может присниться, могу что-то написать, мне может кто-то открыть на что-то глаза. И вы никогда не насытитесь надеждой, что интересно. Это да, да. Никогда. Это, это процесс вечный. Но и это есть развитие духовное, это же круто. Вы говорите, я ищу, вы занимаетесь какой-то работой, какой-то собственной практикой, у вас какая-то своя частная практика, научно, ненаучно, психолог, психотерапевт, чем бы вы ни занимаетесь, это поиск. Вы развиваете, вы идете на семинар, вы повышаете квалификацию, ведете одно образование, второе, третье, расширяетесь. И вы всегда уверены, что я достигну чего-то большего, глобального, чем я имею. Но, к сожалению, многие это выражаются только в эквиваленте денежном. В, в, в умственном, в духовном мы не сильно к этому стремимся. Мы хотим познать и обязательно получить барыши от этого. Но это уже как бы другая вообще совершенно история. Но тем не менее это тоже развитие, материальное, тоже развитие, физическое развитие, тоже развитие, умственное, духовное, все это развитие, все идет в одном направлении. Это ветви одного ствола, все туда, все туда, наверх, подольше, побогаче, посильнее, пожирнее, покрасивее и так далее, и так далее. Но когда был в какой-то момент очень чудесный невероятный момент вы вдруг скажете я могу делать все то же самое что делал до этого вот абсолютно все то же самое но с другим пониманием и с другим объяснением всего этого когда вы говорите мне нужны деньги не для того чтобы разбогатеть не для того чтобы стать на ноги поставить на ноги детей заработать имя заработать какую-то практику а стать богатой, купить дом квартиру машину дачу всего всего всего это одно вы еще как как принято говорить спите когда человек говорит, мне это не нужно, но это мне просто идет. Я от этого не отказываюсь, потому что оно мне не мешает. Вот это глубоко. И вы, когда этим пользуетесь и говорите, это рационально, это нерационально. Я сверхдозы не беру. Я сверхмер не беру, потому что любое, любое, пол, любая полезная вещь в сверхнорму сверх превращается в яд. Что бы вы ни ели, все становится ядом. В том числе яд, перенасыщение духовное, физическое, какое бы оно то ни было, сексуальное перенасыщение власти, денег, славы — это яд. Так вот, тот человек, как его называют, прозревшим или проснувшимся, я не знаю, озаренным, ну кто как, я ж не знаю, он говорит, то, что я имею, оно мне не мешает, оно меня не отравляет, а если есть лишнее, я его возвращаю. Он так и говорит, я его возвращаю. Я, правда, не слышал таких слов, как говорю сейчас я, это я говорю от себя, как в третьем лице. Пардон, кто-то есть еще вроде бы? Минутку, простите, сейчас. Так вот, когда человек, который имеет сверхнормы, говорит, что это не мое, и даже то, что в норме, не мое, я не отдам его, я не поделюсь его, я его верну. А возвращаем мы как? Мы дарим кому-то в детские дома, кто-то на веру, кто-то на религию, кто-то бедным людям, кто-то кому. Mm -hmm. Занимаемся меценатством и так далее, и так далее. Так вот, эти люди в какой-то мере я не знаю. Я не достиг какого-то богатства, какие-то вершины, к этому не стремлюсь. Но если бы я достиг, я бы, наверное, примерно понимал их точку зрения. И, и эта даже точка зрения не позволила бы этим людям остановиться. В любом случае будет продолжение. И это классно, когда нет остановки. А, ну, и теперь же опять возвращаясь к вашему вопросу или к вашему комментарию. А теперь подумайте, если все это вдруг рухнет, только не со свистом, не со скрипом, не с искрами, а красиво растает, как краса на солнце. Обрушится в хорошем смысле, без шума, без гамма, без пыли, без крови, без перелома, без хруста костей. А постепенно растает, как красивая картинка. Но остается на физическом плане все то, что и было, но внутренний мир, то, что видят глаза, ощущает ум, он перевоплощается, как будто вы собирали кубик Рубика, и в какой-то момент, год за годом вы собирали, и не смогли, тут в мгновение раз — и головоломка собрана. Вы распускаете руки, раскрываете крылья, закрываете глаза и просто ныряете в мир. И уже вокруг совершенно не имеет никакого значения в отдельности, в частности. Только мир, как единое целое. И вы говорите, вот она пустота, или говорите, вот он этот покой, когда я не привязан ни к чему, я не цепляюсь ни за что, никакой пазлы из этого не ловлю. А -а -а. Вот это шикарно. Что скажете, Прокомментируйте? полностью согласна, когда вот нет этих привязок, ты получаешь вот эту внутреннюю свободу целостности, восприятие всего окружающего. А вот, допустим, я со своего опыта могу сказать, мне, ну, как я не знаю, как правильно выразить, да, ум, бытие или что, транслирует где, в каких местах у меня есть привязки, за что я еще цепляюсь. А, Получаются такие вот ситуации воспроизводятся, что я вижу, как, опа, прям вот зацепилась. И так, рас, расслабление, расслабление, отпускай. И я чувствую, что внутри рождается вот эта свобода, ну, как сказать, <coughs> когда ты понимаешь, что тебе ничего не принадлежит, ты никому не принадлежишь, и вообще это все вот просто вот как генонаблюдатель. Без кино фатализма. Еще раз. Никакой фатальности в этом не было, в этом чувстве. Это было а... свобода, освобождение? Да. Или, или потеря чего-то? Вот последний раз, когда мне показали вот эту сцепку, да, вот быстро так, в мгновение, я почувствовала сначала... А что я почувствовала? Но это было, знаете, вален такое состояние, что тебя подняли на небеса, усилили все твои качества классные, классные, классные, а потом резко так и на землю. Буквально вот за день. Сначала я, конечно, как бы расстроилась, но не из-за того, что там вот это произошла ситуация, а из-за Потери вот этого состояния, что это было вот настолько просто, вот сказочно, что вот божественно, или как это, такое, я еще первый раз в жизни, да, испытала такое состояние, и я поняла, что я цепляюсь именно за это состояние, и когда я его отпустила и начала проживать просто жизнь дальше, благодарю, показали классно, даже за то, что я просто испытала это чувство, это состояние, и мне стало легче, легче, легче. Я, я говорю, Легче что это получается, чего? что зацепка? А? Легче от чего стало? От того, что я отпустила, от того, что я осознала, что ну классно, прожили это чувство, попробовали, живем дальше, наслаждаемся дальше жизнью. Ошибку вы там не, не увидели? Нет, не увидела, а знаю, что где-то что-то вот было допущено, иначе бы это, этой ситуации такой вспышки бы не было, но не увидела. Вот э, сколько дней, э, сама думаю, где-то, где-то что-то, где-то я вот, раз мне это показали, все равно считаю, что не просто так, но ну, не, не могу понять ошибку. Вам рассказали это на словах? Нарисовали? Что произошло? Нет, это мне не рассказали. Это я прожила ситуацию и себя чувствовала в этой ситуации так. Это не было никакого учительства со стороны? Это Нет. вы сами придумали, прожили? отпустили, поблагодарили. Это была личная практика. ваш да, Опыт, да. без вмешательства вторых или третьих сил, так? Ну, это было с человеком. А, то есть рядом с вами был человек. Ну, без принуждения, без... это мое личное чувство, это мое личное состояние, это мое. Нет, его, без... в, в него, в него ввел вас человек. Да. То есть он с вами говорил, с вами общался. Была некая практика, да. некое учительство. Вас завели, вам подали руку, или подали, подали веревочку. Как угодно можно называть Вас завели, куда-то куда завели, привели. Ну, Приглас... скажем так, да. Пригласили. Представьте себе, стоит на улице человек. У него за спиной красивый, красивый дом. Большой, красивый, с каким-то садом, с красивыми воротами. Какие-то фигуры там античные. Течет вода, играет приятная какая-то музыка. Ну, допустим, идет, играет там пах и вам нравится классическая музыка, вы подходите ближе, заглядывайте в глаза, вы ничего не говорите, но он чувствует, что вы хотите зайти. Он говорит, пойдем, и протягивает вам руку, он идет, ведет вас за собой или толкает вас сзади, знаете, как под спинку аккуратненько ведет, вы поднимаетесь на ступеньки, и тут перед вами открывается этот чудесный вид. Вы... Да -да, да, да, да. И пошли, и, и пошли эмоции. Черт побери, да -да -да -да -да. как же круто, где это. Вот типа того и было, да. да. Потом, что что проживает надежда? Она видит, видит, смотрит, и волят по комнатам, ей угощают всякими яствами, ей предлагают всякие вина, красивые напитки, знакомят с интересными людьми, подводят ее к зеркало, он смотрит в зеркало. Ей говорят, что это все твое. Вы Ах, ух ты, как красиво, неужели? Да, твое, да, твое, поверь, твое. О, я посидела здесь. Я посмотрела из окна, я присела вот здесь. Я приняла красивую ванну там из мрамора или из какого-то торгового фарфора. Я пользовалась этими предметами, этими. Потом приходит постепенно ощущение того, что это сказка. То есть вот за воротами до того, как вас дядя пригласил или тетя пригласила. Да, да, да, было такое ощущение. Было что-то другое, и вы чувствуете, что тот мир более реальный, настоящий. Но приходит еще ощущение одновременно с тем, что эта сказка, это кино, эти кадры не вечны, они скоро закончатся. 20 минут, 2 дня, полгода, но ну это время, какое-то промежуток mm -hmm. времени. И уже очарование приносит разочарование, прямо же в этот же момент. Только вы очаровались, и сразу где-то на подкорке приходит осознание того, что это не вечно, это сейчас закончится, и это не мое. И да. вот в этом была ошибка, что это не мое? Нет, сейчас вы сами все поймете то вы из этого состояния выходите. Естественно, вас этот дядя или тетя выводят назад. То есть заканчивается практика, закан заканчивается какой-то опыт, какая-то встреча э на физическом плане, а на духовном плане вы чувствуете, что у вас это состояние из, состояния из нек некого условного состояния э возвышенности уволят, возвращают и говорят там «проснись, Надежда», или «хлопнули», или «вот, медальончик закончился», или «ну ты поняла, ты послушала». Вы говорите, да, я зацепилась, я ухватилась, это чувство было чудесно, это был какой-то наркотик легкий или тяжелый, не имеет значения. Вы говорите, что вы где-то были, вы где-то летали, или вас здесь не было, вы куда-то перемещались. И человек говорит, практику, Ну вот, видишь, ты видела, это возможно. Вы говорите, да, возможно. Что потом происходит? Вы понимаете, что вы были приглашены в чужой дом. Это первое. Вы будете пытаться построить такой же дом, но в этот дом вы не попадете, именно в этот. Потому что вам опять нужен будет проводник. Вы будете искать этого дядю Васю, тетю Аню и каким-то образом говорить. Я была, я помню. Она научи мне входить самому. Покажи мне ворота, дай мне ключи. Он говорит, хорошо, я тебя сложу еще раз. Но все дело в том, что ключи вам никто не даст. Не потому что не хотят, потому что не могут. Это невозможно. Это его практика. Вы приглашены. Вот здесь очень важный момент понять, наконец, каждому из нас. Мы можем посещать кого угодно, где угодно, слушать, читать, но нам нужно практиковать самому и находить свои собственные ключи. Без помощи второго человека — это медитация, молитва, покой, сон, что хотите. Принятие алкоголя, каких-то легких, наркотических, отравляющих, неотравляющих веществ, чего угодно. Каждый из нас по-своему погружается. Вам нужно погружение. Но есть один очень важный момент. Если вы погружаться будете в глубину себя, и ощущать а, это ощущение как некую другую планету или какой-то коридор или какое-то место, которое да, Нет, вообще в жизни... Не это не важно. В груди, в голове, в ушах, в мочках, в поджелудочной, в пятке, в мизинце. Нет. Я говорю о том, что если вы будете ощущать это ощущение, что оно находится не в этом мире, а где-то за закрытыми веками, во сне, с другим человеком, под действием каких-то веществ, или в каком-то состоянии, смех, удовольствие, все что угодно. Вы постепенно поймете, что это ступеньки куда-то, или некий лифт. То есть существует некое место, куда вы отправляетесь. И вот она ошибка. Первое, я бы не назвал это ошибкой, я бы назвал это... Возможностью поработать над собой и понять, что это лишнее, это не нужно, это скоро будет мешать. И вы скоро поймете. Часто бывает так, что люди говорят, я хочу опять же в этот дворец, в этот дом, но нет, этот дядька мне уже или тетка не подходит. Я хочу сама, я хочу сам и не могут. Потому что первый опыт показал, что все слишком круто, очень, нереально красиво и захватывающе происходит прощание, а возврат без человека не получается, приходит что-то свое, но ностальгия по-прошлому остается, и этот опыт остается где-то на жестком диске, который вы постоянно будет возвращаться и говорить, а там было вкуснее, как у соседа холодильник больше, жена красивее и так далее, и так далее, и так далее. И вы сюда будете говорить, это было невероятно, я буду искать это чувство, и очень опасно, что когда вы будете искать этот дом, вы будете ломать свой, вы не сможете построить свой, Потому что этот опыт того, что есть что-то лучшее, а я сама это не пережила, я сама туда не пошла, я сама это не построила, будет сюда некое ощущение неполноценности и ну, неполноценности в хорошем смысле недостижимости. Неполноценность не то, что вы неполноценно и не сможете, я понимаю, а вы не получили того опыта, который хотели получить, просто получили его благодаря кому-то, и в этот момент приходит осознание: я еще слишком слаба, мне нужно что-то найти. И мы приходим к мастерам, которые нас ведут постоянно, не месяц, не неделю, а всю жизнь. Мы на них молимся, мы вешаем их картины в доме, и мы постоянно с ними. Хотя каждый из нас в этот момент понимает, что он может сам проводить практику, что он сам мастер, сам ученик и сам йода. Понимаете? Угу. Это самое важное. Еще хотел сказать, что как, чтобы вы цеплялись. Очень, очень хорошая по крайней мере, для меня работает. А, Ухватить, ну, знаете, за какую визуализацию? Когда космонавт взлетает на ракете от Земли, с, с космодрома, открываются все пусковые а, площадки, он взмывает. Когда он на первом этапе, там километр, два, три, я не знаю, но я предполагаю это ощущение. Вау, летим! Один он там или их несколько. Вау, летим! Когда выходит уже за пределы стратосферы, я думаю, у них есть возможность или по мониторам, или физически в иллюминатор посмотреть, что они уже за пределом стратосферы, они уже в невесомости, они уже в вакууме, они уже в космосе. Вот это ощущение, когда хочется быстрее оторваться от Земли это очень круто. Но когда приходит к вам понимание того, что хочется назад, и вы боитесь далеко улететь, вас это будет держать. Поэтому в любой практике, в любой медитации не думайте о том, откуда вы пошли, не смотрите вниз, не возвращайтесь назад, не думайте о том, что осталось позади земля. Это очень важный аспект. Всегда идите до конца, всегда верьте наркотику, всегда верьте своему алкоголю, всегда верьте своему проводнику, всегда верьте своему мозгу. То есть вам отдают ключи, показывают дверь говорят открывай. Люди не взволнованные, неуверенные, недостаточно себе доверяющие, недостаточно верящие в то, насколько он далеко может зайти, они дверь ту приоткрывают, не закрывают до конца. Они делают маленькую щельку, когда идут по коридору, они всегда оборачиваются, не захлопнуло ее ветром, не закрыл ее кто-то, ключи у него в кармане ли. Вот это недоверие любой практики есть. Чем бы вы ни занимались, вас всегда будет удерживать земля. А я бы вас попросил землю терять вот всегда ее терять. Вы только в направлении все, ничего больше не существует. Но я вам больше скажу. Самое важное из того, что я здесь вам наболтал, это то, что вы действительно сказали, что а, эта территория здесь. Я мог предположить, она здесь. Она в ноге. Но этой территория должна стать вашей реальностью. Реальность. Вот, что нужно. Мы-то уходим, мы-то телепортируемся, мы-то куда-то исчезаем. Не физически, а ментально. Куда? Зачем туда, если и здесь? Почему, мы вот говорим, здесь? почему мы говорим здесь и сейчас? Для того, чтобы мы смогли остаться в этой реальности счастливыми, спокойными, вездесущими. Но мы нет. Космос, практики есть, погружение в себя, мы сидим внутри себя, с Богом летаем где-то на орбите, полуднее ходим, Марс исследуем принимаем что-то тяжелое или легкое, закрываемся и обязательно закрываем глаза или спим, идем перед спиной или смотрим в какую-то точку. Вот открыли я там глаза и море, горизонт и смотрим или солнце в очках, думаем. То есть мы в этот момент хотим себя потерять, как будто бы избавиться от себя. Мы хотим от тела, от, отвалиться и куда-то пропасть. Но люди, вдумайтесь, куда? Почему вы уходите из этой реальности? Значит, она вас не устраивает? Значит, это место не то, где бы вы хотели жить? Это, значит, то состояние, которого вы хотели бы избавиться? Вот это самый важный вопрос. Комментарий, вопросы. Витает. <связь> ну, ведь, согласно, очень, очень, очень правильно мое замечание. Почему мы улетаем? Да. Почему? Я, люд, я людям задаю вопрос. Объясните, почему вы медитируете, вы хотите куда-то другую планету, другое тело, другое состояние, другой возраст, другая страна, другое измерение. Ну вот я, допустим, раньше, вот вы правильно говорите, было такое состояние, что куда-то, да, вот ты куда-то уходишь. Сейчас я практикую не куда-то, а вот здесь, в моменте, что-либо делая, вот здесь вот это чувство, это состояние, ну, не удерживать, а пребывать в нем. Так. Здесь и сейчас. Но это же состояние не удерживается, не закрепляется? Нет, оно просто есть. Оно не постоянно есть. Ну понятно. Да, да, а да, почему? Постоя... Есть объяснение? Ну потому что все не постоянно, наверное, в нашей жизни, в Нет, Ну мире. это ну, ну, надежда, ну перестать. Давайте все-таки подумаем. Это классная отмазка, все не постоянно. А вот действительно, пофилософствуйте на эту тему. Вы умный человек. Почему не это состояние не укрепляется? Почему ее, к нему всегда тянет, но это появляется как практика, как час, как два. А потом э, рутина, а потом жизнь, семья, отношения, работа, проблемы. Вы не закрепляете. Ну включается, наверное, здесь все-таки а, чувство, а, а здесь потом включается ум, и ты уже уходишь... А... а чувства ума не было на практике, когда вы ходили по планете Меркурий или где-нибудь там в созвездии я не знаю, можно были. придумать. Не было ни чувств? Не было ни ума? Были? Были. Ум шалил? Он играл сам собой? Что он делал? Где вы были? Надежда сидела, в позе лотоса, в позе сфинца, лежала, принимала душ, напевала песенку, пила в кафешке кофе. Вы медитировать могли в любом состоянии, в любом положении. Почему состояние не укрепилось? Вы его прогоняли? Или не могли удержать? Наверное, не могла удержать. А хотели? Ну, Наверное, да. А Для зачем? чего тогда я это делал? А, а зачем? Потому что она мне нравилась. А вам не нравится то, что называется не медитация? Я хочу вас довести в тупик, чтобы вы сейчас подумали. Для чего вы практикуете? Ну, Это какие-то новые чувства, новые состояния новые фантазии, Еще... новое кино. Вы включаете а? новый фильм. Вы скачали новый фильм, скачанный день нибудь на Торренте, новый какой-то голливудский фильм, блокбастер, посмотрели, забыли. Вы знаете, через месяц, через два, через полгода выйдет продолжение или что-то новое. Вы ждете. Включили, скачали, посмотрели, забыли. Что меняется в вашей жизни от того, что вы скачали, посмотрели, забыли? Что он дал вам сейчас этот опыт? <смех> не знаю, <смех> не знаю я. что мне дало. <смех> вот смотрите: каждый из нас обращает, обращается к какому-то специалисту. Ладно, мы не будем обсуждать медицину. Там есть определенные, абсолютно очевидные вещи, по каким мы идем к врачу. Мы себя ремонтируем. Когда у нас болит душа, мы идем к психологам, психотерапевтам, психиатрам идем к духовным практикам, так называемый, и разговариваем с людьми, кто жалуется, кто пытается прокомментировать свою ситуацию, кто делится опытом и пытается сам себе разобрать. Но так или иначе, мы ищем помощи. Мы ищем помощи не просто у человека, а у метода. Мы, если мы по-настоящему ищем помощи, то мы просим человека: не помоги. Мы говорим методика, помоги, или дух, помоги, или бог, помоги. Но через человека, естественно, потому что нам нужен второй, как, как некий аккумулятор, от которого, как можно, когда автомобиль, я заглушу, прикуриться. Но в какой-то момент, когда нас отремонтировали, мы понимаем, что внутри есть свой собственный аккумулятор. Он и был. Мы понимаем, что нового нам ничего не проговорили. Некоторые даже психологи ходят к психологам и об этом не говорят, что они психологи. И понимают, елки-палки, мне только что два часа говорили о том, о чем я всегда говорю своим клиентам, и мне стало легче. А кто-то говорит, мне не стало легче, потому что я это знаю. А сквозь собственный опыт он не воспринимает помощь других людей. И говорит, я сам себе психолог, но я не могу отремонтировать свои собственные э, струны души. Все на самом деле очень просто. Мы играем в эту игру, что существует некая помощь, что она возможна. И обращаемся, и верим, что она возможна. И лишь вера помогает нам излечиться. У психолога, у психотерапевта в духовных практиках. Мы верим. Мы верим в них и верим в себя. И мы знаем, что они нам помогут. Они нам помогают. Если бы вы не верили врачу, психологу, психотерапевту и духовную практику, он бы вам не помог. Верно? Ну да, да, да. Значит, Надежда, у нас есть спаситель внутренний. Почему мы ходим? Ну, конечно. Или мода, или традиция некая, вот это круто, модно. Или вы делитесь опытом что на самом деле больше всего похоже на правду. Мы делимся опытом. опытом. Вот теперь я хочу сказать самую главную вещь. Приходя на практику, никто не должен сидеть вверху на каком-то троне, рассказывая десяткам или сотням людей, что он видит, что он знает. Мы все должны быть в этом кресле, сидеть по кругу вот так вот и говорить, потому что в этот момент каждый из нас гуру. Понимаете? Это неправильно, когда вокруг одного человека собираются сотни, иногда тысячи людей. Он как пророк, потому что вокруг тоже пророки. Все пророки, все боги. Это да, это я согласна, да. Разве с этим можно поспорить? Нет, я не спорю, я согласна с этим. Значит, и вы, и я мастера. Ну да. Когда у вас есть свой опыт, у меня есть свой опыт, мы с вами делимся. А если мы с вами делимся, проблем у нас не будет. Но если мы скажем, кто-то из нас, мы больны, мы пойдем к специалисту. Если я скажу, я болен, я обрачусь к Надежде Глушенко. Если Надежда Глушенко скажет, я себя не очень хорошо духовно чувствую душе, ну, какая раз игра срок, mm -hmm. я пойду к ладлину Малышеву. И теперь вы становитесь учеником, я становлюсь учителем. А ведь можно вот так вот сделать и наоборот. Или все поровну. Знак равенства. Вот когда знак равенства, жизнь другая, жизнь интереснее. Я считаю, гораздо интереснее жить тогда, когда нет верховного. Да, да, да. Я согласна. Когда я единая, Я все. Не я самый. Не центризм. Один я. А все я. Я все. Все я не имеет значения. И вот тогда не ходишь, молишься какому-то определенному богу, не болит душа, не требуешь, не просишь, не унижаешься, не ползаешь на коленях. Я не пытаюсь никого сейчас где-то что-то показать. Но я говорю о том, mm -hmm. что появляется сила невероятная. Когда ты все... Я себя могу излечить, я могу себе заразить. Я могу себе помочь, я могу себе наказать. Это да. И возвращаясь к практике, выходит, что вы захотели, вы, ваш ум захотел поиграть в больного несчастного. Он да. наигрался, он намучился, излечился у кого-то, заплатил денег или не заплатил денег, и вернулся в то же состояние. Да. У него все это я прошло. Я же тоже об этом думала. Прошла Хандра, Потом опять. Ух ты, есть где-то какой-то крутой коуч, или как ее там сейчас называют, или какой-то психолог, или какой-то там крутой медиатор, или спикер, как их сейчас называют. Он такие вещи пишет, он такие вещи говорит. Пойду-ка я поиграюсь там. Зашли на ту территорию, посмотрели, послушали. Ой, мастер-гуру. Что он говорит, какие вещи он пишет просто невероятность. Он мой учитель. Все, мы человека наградили, мы его посадили где-то там высоко, и мы к нему ходим. Для чего? Вы знаете, я для себя ума заключил очень интересную вещь. Я, для с... я очень часто в жизни провожу так называемые свои собственные эксперименты. Мне всегда интересно. У меня критическое мышление, я постоянно не верю, не верю, но ну, в хорошем смысле. Я в детстве машинки разбирал, и сейчас мне все хочется пойти, как устроен внутри. И я не то, чтобы не верю и не доверяю, я все хочу попробовать, как раньше золото пробовали на зубок, помните? На зубок. Мягенько, да, все. Это значит золото. Так вот. Я общался в ВКонтакте, в других социальных сетях mm -hmm. с людьми, которые присутствовали на практике у известных личностей, которые проводят эти практики. Mm -hmm. Иногда я сравнивал то, что говорят с экранов с ютуба или с со социальных сетей их не гуру на порядок ниже по качеству, что говорят их ученики. Вам не кажется это вот любопытным? Есть такое, встречала, да. Это кумир, это не мастер. Я не пытаюсь никого сейчас где-то что сказать. Я хочу обратиться к тем, кто ходят чтобы они понимали, что все в каждом есть, все в мире есть, есть. для развития. Это, знаете, как веса, вы приходите в тренировочный зал, и перед вами, ну, масса всевозможных тренажеров, и разного веса, и разного вида, пусть даже разного качества. Представьте себе огромный зал, просто мегазал спортивный для фитнеса, аэробики и э, качалки. Вы заплатили за зал, вы, и, вы, и, вам, и вам тренер или администратор говорит, это все ваше там на 3-5 на часов, да хоть до вечера, хоть до утра вы заплатили, все ваше. Но вы идете в определенную группу, поднимаете веса. Вы знаете, с поправкой на возраст, на вес, на состояние здоровья и на свой пол. Вы берете то, что вам более подходит и то, что вы сможете более поднять. Но возможности это надежда есть. Веса же есть любые, вы просто не подходите. Вы видите огромную штангу и говорите, это для мужиков, верно? Я ее не буду брать. Но даже не подходите, На ну, елки-палки, могли бы подойти, дернуть ее, катануть ножкой. Но не подходите, так и здесь. У каждого из нас потенциал есть, чтобы прорваться, куда-то улететь и обрести себя в этой жизни. Но мы идем к профессионалам, которые называем профессионалами, и выбираем мастеров спортивных залах, для того, чтобы они нами руководили и нам все показывали. Тогда мы считаем, что у нас пойдет лучший вес, потому что он в этом знает толк. Ну, Это как бы норма жизни социальная наша. Мы всегда отдаем профессионалам ту часть, которую мы не хотим или не успеваем или не можем но в духовном мире не так это же все для всех это полный стол все эти явства существуют для каждого из нас тогда почему мы не можем достичь чего-то и почему обращаемся к людям которые нам в этом помогают совершенно дело не в том что кто-то может провести как вы сказали был мужчина или женщина какой-то некий человек который вас куда-то отвел было или в нежелании или в недоверии к самой себе или вы думали, что не потянете, или вам было любопытно, что может он, чтобы потом сравнить с тем, что можете вы. Как чужой опыт, чтобы понять. Я хочу, можно зайти в автослон, прокатиться на новенькое BMW, чтобы понять, мне нравится BMW или нет. Вы прокатились на новенькой BMW и говорите, ах, это было очень, это было невероятно, новенькое там кабриолет за самую дорогую цену. И теперь хотите примерно то же самое. Но всегда будете вспоминать это BMW, катаясь тем не менее на Volvo. И будете говорить, ну Volvo тоже шикарная тачка. Это шведы, это классно, но БМВ почему-то меня так сильно запомнилось. И вот это будет ностальгия, это будет мешать. Стройте свой БМВ, Надежда. Самый, вот ну, я его строю. Сейчас за минутку дверь закрою. <клёх> вот я его и строю. У меня обычно как бывает, <клёх> когда я что-то, ну как сказать, хочу, чтобы вошло в мою жизнь, я в этом, допустим, сначала где-то вижу чувство издалека, Где-то показалось, где-то что-то прочитала, почувствовала, что да. Потом оно входит постепенно в мою реальность. Вот я уже вижу вот здесь, оно еще не мое, оно еще где-то вот тут. Потом оно поближе подходит. И вот этот случай, как я для себя его интерпретировала, что вот он. Потому что у меня было опыт, да, вот ближе, ближе, ближе, ближе. Вот уже оно показало, как оно бывает, и оно есть, что это не мои фантазии, что оно на самом деле так и есть. И я для себя поняла, что, значит, пока показалось, скоро оно придет, и оно, ну, у меня во всех желаниях так, оно приходит и остается, и оно уже все. Оно уже я, и оно как бы одно целое. Что оно войдет, будет, и проявится уже на постоянной основе. Вы хотели бы эту практику сделать жизнью? Да. Вы же изменитесь. Да. Не боюсь. Ну, в лучшую же сторону. А откуда вы знаете? Ну, Какая? потому что Какая я так чувствую в чувств том состоянии. Ну, все все мои качества усиленные. Еще более больше энергии, больше. Значит, если, вы, значит, если вы. бываете злая, то и вы более сильнее, более злой будете. Верно? Если вы бесшабашна, то вы еще более можете быть бесшабашны. Если где-то вы иногда делаете глупые моменты, то, возможно, еще более глупость проявится. Вы это хотите сказать? Или вы только говорите о, о хороших чувствах, высоких? Ну, у меня, наверное, больше их, поэтому я о хорошем. Я не умею злиться. Я уверен, не умеете. Но можно вас, наверное, разозлить. Ну, да, долго-долго как можно. Я могу стукнуть. Самая классная практика это отсутствие практики. Ну, да. Когда вообще ничего не делаешь и не паришься. Тебе задаешь вопрос. Ты сейчас где? я здесь. Задаешь, задаешь вопрос. Медитируешь, не медитируешь, молишься? Я не знаю. Тебе хорошо или плохо? Я не в курсе. Человек в полной незнанке. Не я даже не знаю, что это за чувство. Я однажды залетел на полдня в это состояние. Не медитация, не какой-то молитвой, не просто практика, а просто подумал. А ведь мозг же может сыграть в эту игру. Угу. И я включил это состояние. Ну, конечно же, это можно назвать тоже практикой. Я же что-то практиковал, я же тренировался. Это тренинг определенный. Я посмотрел чудесно. Я гонялся за каким-то духом? Нет. Я видел Бога? Нет. Я за своим именем где-то застрял, завис? Нет. Я был на другой планете? Нет. Я остался здесь? Я даже здесь не был. Это ли не наивысшее состояние? Это да. Когда ничего не волнует. Все угу. безбрежное. И все единое. Спрашиваешь красного цвета? Не знаю. Оно тяжелое? Я не в курсе. Не знаю. Круглое? Понятия не имею. Но хоть вкусное? Я не уверен. А ты где был? Там? Я не помню. Не а знаю. ты сейчас где? Здесь? Может быть. Этот человек, если это еще человек, если это еще человек, это прозревший. Он не пишет, он не учит, он не практикует, да. он не советует, он не злится, он не смеется, он есть. Это чистое присутствие. Это высшая проба. Это, знаете, как у... у сколько там? Четыре девятки, да, у золота? Или какие цифры есть? Я уже просто не помню, могу ошибиться. Высшая проба золота. Пятерки? Четверки? Тройки? Ну, условно говоря, неважно. Это самая высшая проба. Нужна ли нам практика для того, чтобы в это состояние войти? Не уверен. Много ли нам нужно подняться по ступенькам, чтобы туда добраться? Не уверен. Если там вообще ступеньки. А может там спуск? Падение вниз, в никуда, падение вверх или полет вниз. Мы не представляем, это на высшая точка. Я не знаю, тут ли к этому стремиться. но для меня это высший пилотаж. Это совершенно другой уровень, это не то. Это все не то, что я читал, писал, где я был, что слышал, с кем общался. Это вообще все не то. Это не слова, это не музыка, это не чувство, это не Бог. Это безбрежное. Это все перевернуто, это все иное. Это интересно. К этому состоянию приходить здорово. Это не счастье, не несчастье. Это не боль и не выздоровление. Это не человек и не зверь. Это не Бог и не дьявол. Это ничто. Вот оно ничто. Вот все, что пошло от взрыва, от великого взрыва, от супер-мега взрыва, когда все вдруг зародилось. Интересно, все вдруг зародилось и ничего нет? Что что-то зародилось, если его ничего нет. А зарождалось ли? А умрет ли, если нет его? То же самое мы можем поговорить о, об отсутствии жизни. Значит, если нет жизни, значит нет смерти. Нет смерти, нет жизни. Если мы говорим, что я человек, я умру. Если я говорю, что я не человек, я не знаю смерти, ничего, ведь все просто. Если я говорю, я практикую, значит у меня психологически какие-то есть разлады. Если я хочу заниматься духовными практиками, значит что-то со мной произошло такое, что я от жизни устал, я хочу найти свое гнездышко, я его ищу, я устараюсь поудобнее, пью кофе, курю сигару, курю кальян, что-то как-то делаю, захожу в ступор, медитирую, ежусь, йоги, это все поиск себя, поиск Боже удобного себя, для, да. себя, для себя Согласна. места. Находят, находят, но постоянно в поиске. Ищут зону комфорта, где поудобнее, знаете, как садишься в кресло, 5-10 минут трешься, трешься, то лопатку подгибаешь туда, то попу, то левую булку, то правую, то коленку, потом улег и постепенно пропадаешь. А тут искать ничего не нужно. Это вдруг резко. Он, он, он вдруг все становится удобным диваном, в котором проваливаешься. И просто говоришь, включаемся. И вот это отдых. Вы это понимаете? да, это я согласна. Можем в следующий раз об этом поговорить, если будет интересно. У меня, к сожалению, осталось для конференции три с половиной минуты. Это потому, что у меня не профессиональная версия. Это 40 минут. Так что нас сейчас вырубят, я думаю. Здорово. Как с вами было интересно поболтать, честно. Мы с вами на в одном диапазоне. Классно, что вы. Хотя много лет назад, лет пять, наверное, или четыре, когда я что-то прочитала вашу на в интернете, у меня было состояние, как вот, да, о, как вы, мысли выражает, о чем он говорит. То сейчас года прошли, вот как сегодня сказали, что ни вы, ни я, мы не учителя, мы просто одинаковые. Мы прохожие в этом мире вообще. Просто да. двигаемся каждый в своем направлении. У каждого в сумке, в чемодане, в, в душе, в уме свой груз. Он не лучше и не хуже друг друга. Угу. Что-то вы читаете, что-то вы пишете, что-то пишу я, что-то читаю. Ну, я, правда, не читаю, но пишу, разговариваю. Это все, вся моя информация вся ваша информация не имеет качества и градуса. Она просто есть. Она просто есть, да. Она не стоит ни восхищения, ни удручения, ни злобы, ни зависти, ничего. Она просто есть. Но вы идете и чувствуете влияние ветра. Прошли, все дальше пошло. Если она что-то раскрывает, то тогда вы вкладываете в это сакральный смысл, а не я. Да. Я всего лишь выражаю свои собственные мысли. Кого-то мои Сокровать. мысли, мне писали люди, ты чушь пишешь. Я говорю, да, я и чушь пишу. Другой говорит, ты гениальные вещи пишешь. Я говорю, наверное, я гениальные вещи. Кто-то говорит, ну ты и болван. Я говорю, скорее всего, так и есть. Я говорю, что соглашаюсь, чтобы людей не злить. А на самом деле я вообще не понимаю, о чем они говорят. Я просто живу. Это мое самовыражение. Не для того, чтобы удивить или выразить себя. Это просто мое дыхание. Знаете, у каждого свое биение сердца, движение, походка, мимика, запах тела, цвет лица, цвет кожи, выражение, прическа. Это наша индивидуальность. Моя такая, ваша такая. Никто из нас не лучше, не хуже. Да. И вот когда... Мы просто разные. Да, когда каждый будет об этом думать э, и видеть человека вот просто существом, а не восхищаться им, не беситься, не злиться на него, это будет мегаобщество. А, да. а Меньше нет, минуты нет. осталось уже. Да, а вы видите, да, что там что-то походит? Да, да, да, да. -да, -да. Вы считали? Ну, тогда что, прощаемся. Всего доброго. Пока-пока. Всего пока. доброго, Надежда. До следующей встречи. До встречи. Всего хорошего. Всем доброй ночи.